Кто приза? Пано? Одобрил? Это вот спустя год эксплуатации. Да, сложно. Все наше. Все на месте. А так без матопротекторов постоянно, да, оббивали мечами, что ли, да? А потом они же быть головой стукаются, видите -то, то А здесь они вот эти мака разложатся и лежат. Все отлично. А, вот это крупный, который гимнастический, мы тоже делали, да? Чего? А, тоже наш нижний, да? Это все ваше. Угу. Вот эти готовские заказят. Заказ. Ну, вот тент Пвх, который идет. Да, то есть эксплуатируется все регулярно. Ну, отзыв о нашей работе. Очень хороший, все хорошо, все качественно. Спустя год абсолютно ничего не порушилось, не сломалось. это радует. Ну да, все нормально.